Продолжаю презентацию о региональных исследованиях электрозведкой на Таймере, часть 2. В предыдущей части я рассказал о районе исследований на Таймерском регионе, рассказал о полевых работах, как проводится там электрозведка на МТЗ, а рассказал про оценку качества данных, контроль обеспечения, качественное выполнение получения кривых МТЗ. В этой презентации мы рассмотрим вопрос подготовки данных к интерпретации, анализ, поворот, нормализация, подавление статического сдвига. На этом слайде представлен граф обработки и интерпретации данных МТЗ. Измерение полевая часть, обработка. Это то, что мы рассмотрели в предыдущей части. И... В этой части мы рассмотрим анализ данных, определение размерности, среды вращения передачных функций и нормализации интенсивности. С чего начинается анализ данных? Анализ данных начинается с рассмотрения формы кривых. Возьмем какой-нибудь профиль а в центральной части не всех прогиба, и рассмотрим типичные кривые генераторы. А сверху представлены кривые, здесь показано темным цветом компонента XY, а светлое, более блеклое цвета, это ортогональные компоненты YX. В таком представлении можно сравнить кривые между собой. Видно, что на самом севере профиля кривые на высоких и средних частотах близки, совпадают. И начиная со средней частоты ниже, они расходятся. Это и на амплитудных, и на фазовых кривых видно. Дальше, когда мы переходим ближе к центру профиля, мы видим, что минимум у нас двигается по частоте и уменьшается сопротивление на амплитудных кривых. И обе компоненты близки по форме, практически совпадают. И амплитудные, и фазовые кривые. Только в самом конце фазовых кривых, и немножко на амплитудных, мы видим расхождение. О чем это говорит? О том, что а, у нас разрез, по-видимому, близок к одномерному. Только в самом конце появляется неоднородность, которая сказалась таким образом, что кривые разошлись. А до а, самых низких частот разрез в центре у нас одномерный, и, соответственно, можем применять одномерную интерпретацию для этих кривых. А, со, сами кривые по форме а, вначале имеют высокое сопротивление, высокованный слой, затем. Мощный проводящий осадочный комплекс. И дальше пошли повышенные сопротивления, видимо, палеозойские или фундамент. Предыдущая кривая. Здесь мощность осадочный меньше, его сопротивление меньше, проводимость общая. И уже фундамент или палеозойский комплекс, высоколомный, он имеет существенно двухмерную или трехмерную страницу, то есть отличную от одномерного Дальше переходим, рассмотрим кривую в пределах рассохинского вала. Здесь кривые а, отличаются по форме на средних частотах и на амплитудных и на фазовых. Амплитудные кривые немножко по уровню различаются и среди компонентов. И на конце кривых на высоких частотах в обратную сторону произошло а, изменение соотношения компонентов. Значит, такое поведение говорит о том, что у нас верхняя часть по видимому одномерная. Дальше там, где Основание. В основании разреза, там где у нас проявилось расхождение, по-видимому сказывается вытянутый двухмерный вал, таким образом на кривых. И последняя кривая, самая южная, мы видим здесь остаток чехол, больше мощности чем на севере профиля и расхождение двух компонентов уже на средних частотах и на низких. Подрезное расхождение здесь а, по градусам, если оценивать, больше, чем на севере. В целом, надо сказать, что осадочный чехол имеет близкое к одномерному строению, так кажется по кривым. И нижняя часть, полизойский комплекс фундамент, по-видимому, неоднородная 2D или 3D строение. Но это, собственно, ясно и из-за информации. Вспомним разрез. Это, естественно, геологический разрез по западной части прогиба. А у нас мощный в Сатошни потом полиозойский, тоже, по-видимому, терригенный комплекс. И на глубине уже большой идет фундамент. Так кажется, глядя на это разрез то, что он у нас двухмерный, но здесь очень сильно искажено соотношение масштабов. А здесь по горизонтали около 280 километров, а здесь 18 Если представить этот разрез в масштабе 1 к 1, то будет видно, что разрез-то у нас близок к горизонтальным слоистому. Очень пологие углы зарегания здесь основных комплексов 1, 2, 3 до 5 градусов на бортах. А так в целом разрез близок к часто близок к, к одномерному. Для анализа размерности существуют также параметры неоднородности. Перед тем, как перейти к параметрам неоднородности, рассмотрим разрезы кажущегося сопротивления вверху и фазы импеданса. Это частотные разрезы компонента и ρyx. Вы видите, они очень сильно издерганы. Это влияние статического сдвига из-за приповерностных неоднородностей, такие вот столбы проявляется на этих разрезах. Но в целом тенденция видна, что самая верхняя часть разреза имеет высокие сопротивления, затем проводящий комплекс с переменной мощности и проводимости и подсылатель его породы фундамента полиозойского комплекса. Ну и аналогичную картину видно и на фазовых разрезах, но они в отличие от амплитудных не подвержены практически влиянию приправственной народности и выглядят очень гладкими. Красивее. Сравнивая разрезы двух компонентов, можно видеть различия между ними. Там, где разрезы близки и совпадают, это говорит о том, что у нас крайне близко к одномерному, там, где они отличаются, соответственно, уже разрез не одномерный, можно применять 2D или 3D интерпретацию. И вот здесь вот показаны кривые, те, которые мы уже рассмотрели на предыдущем слайде. Как эта ситуация видна на частотных разрезах, вот, например. Расхождение вал, как он проявился по-разному на двух компонентах, на кривых на этих разрезах, на низких частотах большое расхождение на самом юге профиля. Вот это кривая и практически совпадение полное двух разрезов на большей части профиля. Мы перейдем теперь к параметрам неоднородности. Это частотные разрезы параметров неоднородности. Они показывают на то, насколько среда отличается от 1D, 2D ситуации. Есть амплитудные параметры неоднородности M. Здесь формула описана. Там, где он имеет небольшие значения, синий цвет, можно сказать, что среда одномерная. Там, где большие значения красные, значит среда неодномерная. И здесь мы видим на фоне... В целом синего разреза, такие красные столбы как раз связаны с а, париповерностными неоднородностями. Аналогично в отличие от одномерной ситуации показывает параметр бета, второй разрез отклонение от одномерного там где а, синие цвета, значит, среда одномерная и Красные, значит, фазовые кривые отличаются и да, там среда уже не одномерная. Расотинский вал, склоны, нижняя часть разреза, но ну, а большая часть э, нашего профиля все-таки близка к одномерному. Отклонение от 2D параметр скил свифта. Там, где он синий, имеет маленькие значения, у нас среда 1D или 2D, и в случае 3D, локальных 3D или региональных 3D у нас а, появляются такие а, красные столбы. И последний параметр с Bar, там где он имеет высокие значения красные, там у нас а, среда не может быть проинтерпретирована ни одномерно, ни двухмерно, только трехмерно. Мы видим что здесь таких ситуаций нет, только в самом низу искажения, но они могут быть связаны с качеством данных. Вы помните, в первой части мы рассматриваем качество данных. и там видно было, что на самых низких частотах качество из-за накопления, из-за слабого сигнала уже не столь высокое, как на средних высот частотах. И поэтому вот эти повышенные значения параметра бара могут быть связаны с недостатком качества исходных входных данных. Ну а повышенные значения SQSWIFT говорят о том, что у нас есть локальные 3D искажения и когда мы делаем интерпретацию 1D или 2D, мы должны на этих участках кривые либо обрезать до этих частот, либо вообще их исключить из интерпретации, так как ошибки, связанные с тем, что мы использовали не тот подход к интерпретации, используя эти те данные, могут быть существенными. Мы получим правильный результат. Мы рассмотрели с вами Данные из центральной части месехазовского прогиба. Теперь рассмотрим с горного таймера, где например, комплекс и более сложная геологическая обстановка. Возьмем один из профилей и по нему рассмотрим частотные разрезы параметров неоднородности. Вы видите, что они существенно более красные, имеют повышенное значение практически все параметры. И рассмотрим кривые. На севере. Кривые, кажутся сопротивления, расходятся две компоненты на средних и низких частотах. Фазовые кривые практически с самого начала разошлись. А в центре кривые обе компоненты совпадают и разрез, судя по всему, одномерный, за исключением вот такого локального участка трехмерного тела. И южная часть профиля, в начале кривые совпадают, на средних частотах разошлись и потом становятся опять близкие. Мы видим на средних частотах у нас повышенное значение параметра β, n параметр внизу повышен, параметр skill повышен. В целом ситуация на севере в горном таймере гораздо более сложная. Только центральная часть может быть интерпретирована одномерно. В целом ситуация сложная 2D с повышенными искажениями от трехмерных объектов. Здесь. Довольно большое количество локальных трехмерных одетов подносит свои искажения. Соответственно, у нижней части кривых, у длинных периодов, нужно увеличивать ошибки, то есть уменьшать вес низкочастотной части кривых на тех точках, где довольно сильные локальные трехмерные искажения. Но интерпретацию нужно воспроводить в классе двухмерных моделей. за исключением, может быть только центральной части профиля. Вернемся к инсей заливу. На этом слайде представлены полярные диаграммы фазового тензора. Они позволяют определить направление структуры. По частотным разрезам параметров неоднородности, параметров β в частности, мы показали, что в нижней части у нас разрез отличается от одномерного. Он двухмерный. И, соответственно, раз он двухмерный, то нужно определить, какая компонента является продольной, какая является поперечной. Направление структуры. И сделать это позволяет полярные диаграммы, которые построены на э, частоте э, 1 сотая в э, периоде 100 Гц. Здесь линиями показано, э, показан период, на котором построены эти полярные диаграммы. И по их направлению, с точностью 90 градусов, можно определить направление структуры. Почему с точностью 90 градусов, То, потому что э, большая ось может быть направлен как вдоль, так и вперед. Но используя приварную информацию, мы можем понять, как ориентированы к электрической структуре. Вот, например, самая простая ситуация на юге. Площади, видите, вытянутый вдоль гор, вдоль плато Патарана, и, соответственно, тут с легкостью можно сказать, что направление структур у нас, судя по эллипсу тензора совпадает с бортовой частью несеканского пробива. Дальше двинемся. Здесь переходная зона, видите, стрелки меняют свое направление и если здесь большая ось, большая ось полярной диаграммы показывал вдоль структур, то после перехода мы видим что уже структура направлена поперек полярной диаграмма. Дальше ситуация на конце профиля. Меняется очень слабо. А вот направление по полярным диаграммам можно определить как северо-восточное. На севере профилей ситуация несколько меняется, становится ближе к субширотной. И вот большая такая вытянутая эллипс, большая полярная диаграмма. Здесь уже практически субширотное направление. Ну и по всему этому профилю. Тоже можно сказать, что направление близкое к такому востоку-северо-восточному. Ну вот, в этом районе ситуация неоднозначная, поскольку мы видим здесь маленькие значения параметра β, соответственно, кривые близки и никакого преимущества направления нет. Поэтому полярная диаграмма выглядит практически как круги. Небольшая слабая вытянутость есть. Вот в с запада на восток, на севере. Перейдем к югу, на юге здесь эллипсы вытянуты поперек прогиба. И вот здесь, в центральной части площади, вот такое происходит изменение. Вот в этой зоне как раз виден переход, когда у нас полярная диаграмма уменьшает свой размер и у нас в начале профиля продольным является направление вдоль большой оси, а здесь наперек большой оси полярного диаграмма. И в целом, если обозреть вот эту площадь, то видно как у нас направление на, меняется на западе, оно близко к субширотному, и потом постепенно переходит по 45 градусов направление на северо-восток. И соответственно, когда мы проводим 2D интерпретацию нижней части а, разреза, то мы должны а, повернуть наши данные так, чтобы а, у нас одна компонента, которая а, будет продольная, которая направлена вдоль прогиба вдоль структуры, вторая поперечная. Здесь угол поворота небольшой, а, скажем, 5-10 градусов против часовой стрелки, а здесь нужно повернуть на 45 градусов против часовой стрелки. А, данные для вот всей вот этой части площади. Осуществить поворот можно, например, в программе nt Реактор или в программе НТСПРОВ, в программе интерпретации. Выбираем кривую или группу кривых, или целый профиль, площадь, задаем угол, на котором нам нужно повернуть, и данные поворачиваются. Соответственно, это математический поворот. Лучше его проводить на исходных данных, на результатах обработки или даже самой программе обработки. Тем самым мы в результаты поворота не вносим ошибки, которые могли возникнуть на этапе проведения сплайнов или на этапе э, редакции данных, тогда лучше поворачивать исходный Но если данные качественные и правильно, хорошо проведены сплайны, в том числе на дополнительных компонентах, то проблем с поворотом сплайнах также не возникнет. И переходим к статическому сдвигу от привык НТЗ МТЗ. Мартоныч Бернчевский любил цитат, цитировать Прайса, который говорил, что статический сдвиг это главный злодей магнитотеорической пьесы. Напомню, что такое статический сдвиг, из чего он возникает, как можно его промоделировать. Вот это иллюстрация из последней книги Мартоныча Берчевского 2009 года, серый учебник 2D и 3D вставки в горизонтально слоистую среду. И здесь показаны графики коэффициента искажения в средней части для них и как ведут себя кривые. Сначала рассмотрим 2D вставку. Двухмерно вытянутое тело. В случае, когда сопротивление вставки в 10 раз больше, чем сопротивление первого слоя, то если у нас установка будет над вставкой у нас соответственно кривые поперечные отскочат вверх, если мы будем находиться в стороне а, за пределами вставки, то кривые опустятся вниз. То есть высокоумная вставка она может, за того как расположена наша установка, может как поднять поперечные кривые, так и опустить, а продольные кривые они а, не будут затронуты каким искажением. Если не вставку рассмотреть, то над ней поперечная кривая существенно опустится, а в стороне от нее поднимется, но не так сильно, как эффект от опускания. Мы видим здесь асимметрию определенную, при том, что контраст такой же 10 раз уменьшилось сопротивление вставки. В 3D в случае там у нас не будет продольных поперечные компонентов. Если у нас будет высоковая ставка, в 10 раз больше сопротивления, то а, на дни обе кривые одинаково подскочат. Если будем в стороне находиться от вставки, то одна кривая а, опустится, а вторая незначительно поднимется. Кривая. В случае проводящей вставки, здесь опять мы видим асимметрию, 10 раз меньше сопротивления, также например, здесь контраст 10, но над вставкой обе кривые вниз опустятся, а в стране отставки одна незначительная пульс, другая а незначительная пульс. То есть, В принципе, если рассматривать таймер, то, скажем, у нас там высокие скротеления вверху, связанные с мерзлотой, и можно предположить, что у нас а, будут встречаться только проводящие неоднородности связанные с коллеками, с а, речками, озерами и прочими объектами, проводящими по нашим включающимся среднем, даже надпроводящими 2D или 3D вставкой. Мы можем получить как эффект вниз от отскочивших кривых да. в стороне. Если у нас один из электродов был на краю ручья, то кривые могут подняться вверх. Если ситуация будет асимметричная, если у нас будут пустопроводящие вставки, то мы будем видеть, что большая часть кривых у нас занижена. То есть, он будет вниз. Это я коротко рассказал вам вот, на моделях, как... Проявляется статический сдвиг 2D-3D ставок на крыльях кажущегося а, Вообще проблема статического сдвига она не имеет такого повсеместного распространения. Вот на этой карте показана граница многолетних версов пород и граница объединения вот там, где. А у нас было либо леденение, соответственно, маренное отложение, очень неоднородное вверх части разреза, либо там, где у нас мерзлота, тоже неоднородный объект сам по себе, биологический, там всюду будут значительные неоднородности, которые искажают амплитудные кривые МТЗ. Там же, где нет таких проблем и простое строение вверх части разреза, статический сдвиг практически не затрагивает кривые МТЗ. Вот несколько примеров, Значит, слева из Астрахана, на берегу Каспия, исходные разрезы кажущей сопротивления и фазы импеданса гладенькие, то есть без каких-либо искажений, все кривые на одном уровне находятся и нормализации подавления статического сдвига не требуется. Это пример из Ирана, тоже все очень гладенько, красиво, спокойно, вверх и однородный, но как статический сдвиг, практически Сказывается, исходные разрезы уже выглядят практически гладкими. Это Казахстан. Тоже и фазовые а, разрезы, и разрезы каждого сопротивления выглядят очень гладкими. То есть мы никак а, не, не проявили здесь приправительные неоднородности. Но если они есть, как эти приправительные неоднородности а, можно детектировать, увидеть на наших данных? Ну вот слева кривые показаны компоненты xy, модуль импеданса, не кажется, определение, а модуль импеданса. И фазовые кривые. Мы видим, что взят весь участок профиля с центрального таймера. Фазовые кривые близкие по форме. Очень слабо, плавно меняются попросту, только верхняя часть разреза, так изменчива. А амплитудные кривые по уровню скачут на полдекады чуть больше. Изменения происходят. И вот обычно представляют для выявления эффекта статического сдвига кривые в виде таких графиков модуля импеданса. Потому что если смотреть непосредственно на модуль импеданса, то мы можем спутать статический сдвиг с изменением, плавным изменением вдоль профиля значений модуля импеданса, связанных уже с биологией, а не с препятствиями народности. Поэтому лучше смотреть это в пространстве. На одной частоте, например, самой высокой, возьмем около 300 Гц. Соединяем значение вдоль профиля графиком и построили первый график. Следующую частоту берем, второй график, следующую. и так по 7 частотам прошли построили графики вдоль профиля. Поскольку модуль эпиданса монотонно убывающая функция, то эти графики не будут пересекаться. И вот в таком представлении видно, как кривые от точки к точке по уровню. Пусть и не очень значительно, но скачут, меняются. И соответственно, если мы посмотрим фазовые разрезы, вот здесь показаны частотные разрезы фазы, они очень плавно, гладник, практически без изменений гиперпрофиля, ведут себя. А это разрезы уже рокажущиеся, Вот здесь отдельные столбы, изменения уровня хорошо видны. Если сделать инверсию одномерную, в этом профиле, то эти все искажения, они, конечно же, проявятся и на итоговом разрезе электрического диаметрического скрепления от губины. С проблемой статического сдвига столкнулись с самого начала работ метода МТЗ, до этого еще метод ТТ, методом теоретических токов, и немало работ посвящено и выявлению эффекта статического сдвига и подавлению этого эффекта есть разные подходы основным подходом все-таки остается до недавнего времени оставался статистический подход подавления статической сбили. я чуть позже о нем расскажу есть всякие методы аналитические к выявлению этого эффекта использование фазового тензора для выявления ну в какой степени для борьбы, причем используем в инверсии фазово-тензора. Учет в процессе инверсии, то есть подбор процесса инверсии, коэффициентов, искажений, матрицы искажений. И основной подход, главный и наиболее правильный, это использование апприорной информации. Тут можно использовать и информацию, например, о том, что мы знаем какой-нибудь слой выдержан по площади по профилю имеют одинаковые неизменные параметры или слабо меняющиеся или мы знаем например что тест проводимость осадков меняется плавно и эту информацию можно использовать или например информацию о глубинном строении о глобальной магнитовореционной кривой что-то какая доступная информация есть ее можно использовать но наиболее эффективной считается из методов использования прямой информации это использование данных ЗСБ за метод задержанного введением поля там, где происходит индукционное с помощью петли возбуждение и прием не подвержен практически влиянию процесса неоднородностей соответственно получаемые кривые не искажены статическим заигом и модели сопротивления получаемые будут правильные если мы получим таким образом либо модель верхней части разреза по данным ЗСБ, либо собственно кривую. Мы можем ее использовать для того, чтобы посадить на правильный уровень кривые МТЗ. На Тайбере, как я говорил в самом начале, были сделаны, проведены работы ЗСБ. Не по всей площади, не по всем профилям, а частично на двух объектах. Они показаны здесь голубыми линиями. Север-Камецкая и Анабара лапсевская площадь расположены, соответственно, в центре Ментия прогиба и на э, востоке Анова-Ральянского прогиба. Эти данные были использованы для того, чтобы э, выявить, найти э, характеристику искажения о прекрасной здесь, на Таймыре, в мерзлоте, и найти способ, как бороться с этим прекрасной однородности тех, данных в тех, на тех профилях, где ЗСБ не было. ЗСБ проводилось вот по такой методике 500 на 500 петли. От них измерялись 5 точек, одна в центре и по 2 выносные, с шагом полтора километра по профилю, перемещал генератор на петля и по всем профилям снимали по такой сложной системе. Система не профильная, а такая, как бы, в широком профиле квази-3D для того, чтобы если есть неоднородности вверху, у нас а, такая трехмерная съемка ЗСБ позволит учесть все эти эффекты боковые от локальных неоднородностей более крупного порядка, чем те, которые сказываются на МТЗ, и а, получить более корректную модель. Справа показаны электрические разрезы по ЗСБ и МТЗ по одному и тому же профилу. Разрез по ЗСБ получался в глубин километр полтора, и тут МТЗ что мы до 10 километров мы Очень похожие разрезы сверху, высоколовной слой, отвечающий мерзлоте многолетнеозлым породом. И вот моноклиналь ниже фундамент и зеленые проводящие комплексы мезойские. Разрезы очень похожи, но есть нюансы детали. нижний разрез МТЗ. Он по нормализованным данным, нормализация проводилась без статистической нормализации, без использования данных ЗСБ. И вот я увеличу часть профилей, посмотрите, вот здесь вот в этой части данные ЗСБ, увеличу, увеличенная мощность шапка такая без пород, а на МТЗ из-за некорректной нормализации появилась антиклинальная такая структурка объект. И как следствие. Появился ложный разлом, проводящий нижней части фундамента. Ну и тут такая структура положительная отрисовалась, которой, по-видимому, нет. То есть это неправильная нормализация. Ну и вот здесь слабая практически ровная граница по подошве а, Вот на МТЗ у нас появилась, как положительная структура, а, некорректная нормализация, ну и разлом в нижней части разреза. Как выполняют нормализацию по ЗСБ? Есть два подхода. Полный, схема его показана слева, и экспресс по кривым. Полный, что выражает под собой. Получили кривую ЗСБ, провели интерпретацию, к примеру, для скорости простую 1D-инверсию по этим данным, получили модель. Даже она нас в какой-то мере не особо-то интересует, если мы не хотим разрезы строить по результатом ЗСБ, а просто использовать для коррекции. Нам достаточно одной из эквивалентных моделей получить без ЗСБ, затем от нее посчитать прямую задачу МТЗ. Получаем кривую э рокажущуюся МТЗ с правильным уровнем, сравниваем ее с полевой кривой и полевую кривую подводим, смещаем по уровню так, чтобы она совпала в той части, которая пересекается в том, что где диапазоне пересекается совпало с теоретической кривой МТЗ, посчитанной от модели ЗСБ. Вот такой подход по моделям ЗСБ, нормализации, но можно делать и непосредственно по кривым, то есть кривую ЗСБ и МТЗ на одном бланке построить, для этого есть коэффициент пересчета из кривой ЗСБ в кривую МТЗ, и под этот уровень, на том участке, я они комфортны можно сместить. Не для всех моделей этот подход э, можно использовать. Вот, Например, центральная часть прогиба кривые неплохо совпадают по форме и можно использовать этот подход. А в Восточной Сибири это южные окончания э, на западе профилей, там где сложный такой разрез. Тут непонятно по какой части кривы по второму минимуму либо по вот этой восходящей ветви сопоставлять. до конца не ясно. и хатамский залив здесь начало кривых расходится только минимум либо начало кривой либо концовку можно использовать но опять же незначительные изменения уровня будут в любом случае поэтому это экспресс подход не всегда применен для всех моделей для всех типов разрезов ну и вот справа показан а, пример Несколько кривых ЗСБ в одном месте получены на одном участке и на этом же участке кривые МТЗ, и вот уровень сдвига. Определили участок комфортности, там где кривые по форме а, близки, и на этом участке смещаем кривые МТЗ так, чтобы не совпали кривые ЗСБ. На ЗСБ кривых тоже есть проблемы, вот например, здесь показаны такие а, искажения, быстрый, быстрый УВП, так называемый Максового вагдера кривые искажены и Например, если нам нужно было короткие кривые Audi z мы хотели бы по кривым сопоставлять. Мы бы не смогли это сделать, поскольку на участке пересечения кривые ЗСВ сильны, скажем мне. Помните, я показывал, когда на моделях эффект а, сдвига, коэффициенты сдвига и эффект, а, что кривые вниз смещаются сильнее, чем вверх. Поэтому вот для таймера были построены такие гистограммы распределения коэффициентов сдвига коэффициентов смещения. Кривые МТЗ исходные поделили на уровень по ЗСБ и получили коэффициенты. Значит, сверху они представлены в линейном масштабе для компонента XY, y, x Y, И видно, что у нас более длинный правый хвост несколько смещен относительно единицы центр. А если построить а, логарифм коэффициентов искажений, картина становится симметричной и центр практически а, совпадает с нулем. Ну ноль, соответственно, в логарифмическом масштабе это означает единица. Что вот эти графики обозначают? Что на таймере распределение коэффициентов лоб нормальное и не смещённое, то есть у нас количество коэффициентов как сдвиг кривых вверх и вниз происходит с одинаковой вероятностью, с такой частотой. Соответственно, если мы Будем проводить статистическую нормализацию, то мы можем э, использовать обычное ос осреднение пространственное, поскольку осредняя, у нас с равной вероятностью будет искажение и вниз, и вверх, и мы получим результат близкий к стене. Но не всегда, не во всех ситуациях, у нас вот эти гистограммы коэффициента зрения будут выглядеть таким образом. Вот пример гистограммы из разных областей. Например, Исландия. Смещенный относительно единицы коэффициент. Это Восточная Сибирь. А, наши работы. Здесь а, логарифм этого коэффициента тоже а, имеет нормальное распределение, но смещен относительно нуля. Относительно а, единицы, если нормально можно рассматривать. И Боливия. Там получился коэффициент асимметричный и существенно смещен в сторону меньше нуля. Соответственно, в основном кривые получались занижены в Боливии из-за приправностной народности. А вот, например, в Бразилии, там ну, тоже осадочный бассейн и там ситуация получилась симметричной, похоже с таймером. Там не такая большая статистика, но у нас симметричная смещенная ситуация для коэффициента сдвига в Бразилии получили. Итак, мы и таймере получили несмещенную симметричную ситуацию для коэффициентов сдвига. Это значит, что мы можем использовать статистическую нормализацию. Как она делается? Вот эта схема. Многие ее видели, или если будут заниматься МКЗ, увидят, потому что она фигурирует в зачет в отчет. Когда-то ее сделали. И теперь вот эта схема может быть не очень удачная. Показывает, как проводится нормализация. Выбираем период, по которому проводится нормализация. Пространственно сглаживаем по 5, 7, 10, 11 точкам. Выбираем радиус, в котором проводится осреднение. И сглаживаем график модуля педанса на этом периоде. Далее рассчитываем коэффициент, насколько в каждой точке, относительно этого гладкого графика, смещена та или иная кривая на выбранной частоте. И домножаем на этот коэффициент всю кривую не только на текущем периоде, а на всех периодах, то есть поднимаем кривую, сдвигаем по уровню с логарифмическом масштабе смотреть вниз или вверх, так чтобы она совпала на выбранном периоде со сглаженным, отфильтрованным графиком. Как выбирается радиус нормализации? Когда у нас есть данные ZSB, у нас вот а, здесь Трагмент профиля показан, серенький на фоне график это исходный график на периоде 10 секунд, график модуля Z показан, зелененький это уровень по ZSB и несколько цветов показан график с, раз, с разными радиусами изглаживания. Радиус 3 синенький, он лучше всего совпадает в правой части, но не очень хорошо в левой части. Радиус 10. Хорошо, в левой части, в средней части профиля, а в конце переглажа получился график. Радиус 24. Существенно переглажим. И, соответственно, нужно выбирать либо на этом участке 3, здесь 10, либо что-то среднее, типа 5-7 километров радиус нормализации. В случае, когда нет у нас данных за СБ, то обычно выбирается радиус нормализации так, чтобы входило... 2, 3, 5 точек, если он шаг, например, километр, то радиус 5, и в соответствии с задачами, которые мы решаем. Если мы изучаем а, мезозойское ослаживание где объекты объекты интереса имеют размеры первые километры, то мы не можем взять радиус нормализации 15-20 километров, потому что мы перегладим разрезы, и как бы вместе с водой и ребенка выписываем. Поэтому Нужно выбирать радиус, исходя из того, чтобы не перегладить разрез, не убрать информацию полезную. Можно смотреть на частотный разрез фазы импеданса, смотреть с какой частотой пространства меняется график фазы импеданса и с такой же пространственной частотой фильтровать данные модуля импеданса. Ну а как выбрать период, на котором нужно проводить нормализацию? Вот справа показан пример. Кривые с статическим сдвигом, окажешься сопротивление. И фазовые кривые. Мы видим, что начиная с какого-то периода фазовые кривые совпадают. Соответственно, это и есть период нормализации. То есть нужно выбирать период нормализации такой, где фазовые кривые перестают меняться из-за неоднородностей в верхней части разреза. И это и будет период нормализации. На этом слайде показан пример, исходные графики модуля импеданса по профилю и внизу нормализованные. А вот по нижнему графику можно увидеть, определить какой был период нормализации. Посмотрите, вот эта кривая, искаженная, по-видимому, каким-то приповерхностным 3D, может быть, 2D эффектом. И у нас на одном периоде, гладеньком совпадать с соседними, а выше и ниже, за искажение в форме кривой, у нас появляются такие пики, в одном случае вверх, в другом случае вниз. Соответственно, вот это период нормализации, в котором был сложен весь профиль. Теперь сравним вот этот подход статистической нормализации с данными ЗСБ. У нас статистика большая и что можно сказать, в целом подход работает очень хорошо. Но есть отдельные участки, где имеется систематический сдвиг в ту или иную сторону кривых. Непонятно на текущем уровне исследований с чем он связан, но он есть. Вот я уже показывал фрагмент одного из профиля. Здесь радиус 7 нормализации статистически неплохо совпадает с графиком по уровню ЗСБ. вот другой профиль. Здесь по уровню ЗСБ существенно выше должны быть сопротивления, чем получилось по статистической нормализации. Или другой профиль здесь существенно ниже. Истинный уровень, чем тот, что мы получаем в результате статистической нормализации. бывают протяженные участки, их не так много, но они есть, когда уровень систематически либо завышен, либо занижен. Казалось бы, глядя на вот эти два разреза, что у нас а, зависит это от характера самого разреза. Но посмотрите, вот этот профиль, этот разрез имеет сходное строение с первым профилем. А ситуация по нормализации отличается. Здесь вот высокоумный разрез, высокие сопротивления. А, рассмотрим продолжение этого профиля, другой фрагмент. И мы видим, что в другой части здесь есть участок, где систематически занижены. Значение правильное существенно ниже, чем получили в статистической Здесь в правой части мы вышли на правильный уровень. Здесь завышенные значения. Так что сказать, что связано с разрезом этой ситуации, так напрямую нельзя. Это говорит о том, что лучше, чем использование априорной информации, в данном случае ЗСБ, метода нет. Но нужно понимать, что вот такие дополнительные работы приводят к удорожанию, иногда на 25-30 к удорожанию работ, и поэтому не всегда доступно нам СБ для такого подхода к нормализации, к подавлению эффектов статистически кривых. Кроме того, есть еще вопрос, что собственно осреднять. Модуль Z. И по каждой компоненте независимо. Здесь показано пример, когда мы можем осреднять модуль Z, брать среднее арифметическое, среднее геометрическое для модуля Z, SSQ, предложенное на статье китайской, уровень B. В принципе, разные подходы, которые в литературе используются, дают близкие результаты, и какого-то существенного отличия нет. Мы не можем в наших случаях, где... Систематический сдвиг происходит, приблизится к правильному уровню использования один посреднего. Ну и посмотрим, а вот как статистические коррекции ЗСБ а, дают результаты в результате инверсии. Сверху показаны частотный разрез газочного сопротивления исходные. Здесь скорректированные PZB. А это исходные а, данные фазы, которые практически подвержены влиянием прекрасной однородности, только в самом верховом виде однородность разреза, а внизу, на нижних, на средних низких частотах никак они не проявили. Тут надо заметить, что а, разрезы а, по фазе выглядят гораздо более гладкими, чем даже те, которые скорректированы по ЗСБ. То есть и ЗСБ не дает уж прям совсем 100% правильного уровня, поскольку и на ЗСБ тоже неоднородность однородность вверху а, сказывается. И на этом слайде показаны результаты инверсии, исходные данные вы видите как сильно как столбами скажем э, разрез с по 1D инверсии, исходные данные, статистическая коррекция, пространственное сглаживание и данные скорректированные по кривой ЗСБ. Здесь вот э, в прямоугольнике показаны фрагменты, где проявилась разница между этими разрезами. Мы в результате статистической нормализации подавили э, объект положительную структуру на, э, с, на склоне вала. Здесь, наоборот, появился ложный объект, который, он несмотря на то, что есть по данным ЗСБ, но не так ярко выражен, как э, получилось по статистической нормализации. Здесь появилась ложная антиклинальная структура, которой нет после коррекции ЗСБ. С чем она связана? Вы видите, что изначально здесь целая группа кривых была занижена, опущена с одинаковым знаком. Поэтому, а, когда мы провели с, а, радиус 7 километров сглаживания, у нас уровень кривых остался низкий, и появился такой отложенный а Здесь вот а, тоже такая структура, которая практически ну, гораздо слабее проявлена по данным паттернализации ЗСБ. Как можно сделав статистическую нормализацию выявить, статьи? как можно увидеть а, участки, где некорректно проведена статистическая нормализация? Вот рассмотрим несколько форм представления наших данных. И на графиках модуля импеданса практически невозможно это увидеть. Они очень слабо контрастные, меняются по профилю всего самого характера, но там функции а вот на разрезах кажущего сопротивления или результатах 1D инверсии такие эффекты искажения не до конца учтенные или систематического сдвига можно увидеть. Увеличим разрезы, посмотрите, вот разрез фазы внизу и разрез кажущего сопротивления, здесь как песочные часы проявляются, эффект когда а, недоучтен, либо с Повышен уровень, либо понижен уровень а, кривых кажущих сопротивлений. Ну и на второй компоненте, соответственно, то же самое. И здесь выбрав либо большую радиус нормализации, либо вручную, подвинув уровень исходных или нормализованных данных, мы должны и можем его привести так, чтобы он и по характеру совпадал с фазами разрезами, и уже не было вот таких вот эффектов кусочных часов. А это результаты 1D-инверсии. Там, где был недоучет. Или вот правильно сделана статистическая нормализация, или недостаточно был радиус, вы видите такие ложные структуры. Ложные, которые проявляются на всех уровнях. И они проявляются как структуры и занижение в сопротивлении, в фундаменте, в более низких горизонтах. Но ну, если правильно все учесть, то разрез будет гладкий. Но опять же, вот, глядя на такой результат 1 до инверсии, мы можем перегладить, убрать структуру, которая на самом деле существует, или наоборот какие-то неправильно оценить ситуацию и ложные структуры, считать правильными и оставить. Тут, наверное, единственный вариант это смотреть на разряды фазы интенсивности и по ним оценивать наличие тех или иных объектов. Другие способы коррекции. А вот сравнение с разрез 1 d инверсии, когда по данным ЗСБ сделана нормализация, а это попытка подбора коэффициента искажения в алгоритме самой инверсии, и он, к сожалению, справляется не так хорошо, вот, например, здесь вместо такого вот объекта повышенного сопротивления, на склоне баллов появился, появился разлом, и проводящий объект с другой формы. Ну и вот в этой части тоже проявились какие-то антифинальные объекты. То есть не совсем такой вот подход, когда мы пытаемся подобрать коэффициент сдвига внутри инверсии, работает. Ну или вот я уже показывал вот эту а, картинку. Здесь 1D инверсия сделана с большим весом фаз. И даже пытались использовать вместо фазы фазовый тендер. Но не опираясь на информацию о каждом сопротивлении, даже когда-то 10 или 20 раз занижен вес при инверсии у каждого сопротивления все равно пролезают эти искажения и мы получаем некорректный уровень кривых э, некорректный уровень сопротивления по разрезу как же быть когда нет у нас априорной информации в виде моделей зсб или кривых зсб на таймере мы используем для этого Сейсморазведку. У нас есть опорные сейсмические горизонты. Они здесь показаны в виде цветных линий, наложенные на геолектрический разрез. Это до коррекции статического сдвига исходный разрез 1D-инверсии по исходным данным. Здесь после статистической нормализации. И вот посмотрите, есть опорные горизонты геоэлектрические, которые близкие или совпадают с опорными горизонтами по сейсморазведке. И мы видим, что на пленных участках у нас. Расколька то есть не совпадает. И мы видим, что здесь недоучет произошел а, статического сдвига. Здесь в этой части и шаг был чуть более редкий, и вот такие систематические сдвиги происходят на целом а, фрагменте профиля. Здесь в одну сторону увеличенное сопротивление, здесь увеличенное, здесь заниженное сопротивление в исходных данных. И соответственно покорректировав либо уровень в исходных данных, либо Увеличив на этом участке радиус нормализации, мы приводим его к тому, чтобы он по характеру совпадал, разрез геоэлектрически полученный по 1D инверсии, совпадал с опорными горизонтами по сей словоразведке. Таким образом, 1D инверсия в данном случае служит как инструмент для проверки правильности проведенной нормализации. Ну и таким образом нормализация в случае отсутствия данных за СБ, должна выполняться следующим образом. Это исходные частотные разрезы, каждого сопротивления фазы педагоса. Выбираем радиус нормализации по разрезу фазому. Проводим эту нормализацию с выбранным радиусом. Это нормализованный разрез, кажущийся сопротивления. здесь показан вверху, и выполняем от него 1D инверсию. 1 d версию и здесь а, анализируем полученный разрез, например ложных структур аномалий, сравнившись с разрезочными данными, и если нужно, проводим изменение либо радиуса, либо коррекцию уровня кривых, тем, чтобы совпало. Но на этом этапе есть а, проблема, когда мы проводим ручную коррекцию или изменение уровня кривых, либо переменный радиус выбираем, на пересечениях профилей результаты потом при интерпретации могут не сбиваться. Поэтому нужно вот здесь показана карта, центральный таймер при параллельных содержаниях профиля, сравнение результатов нормализации. Нужно выбирать радиус так, чтобы он, во-первых, был э, один по площади или плавно менялся по площади. И проводить нормализацию площадную. То есть, когда мы проводим пространственное склаживание, использовать не... Только один единственный профиль, а всю совокупность данных, на всей площади организации на выборном периоде. И затем сравнивать, выполнять сравнивать полученные результаты на пересечениях, так чтобы не было профильных аномалий или результата коррекции, чтобы мы не исказили данные на одном профиле, а, так чтобы мы потом согласовались с другим. Ну вот здесь показан пример, сейчас я покажу такой мультик изменения по глубине справа разрез уровень на котором построена карта слева и здесь на этом уровне происходит оценка на пересечениях есть или нет аномалии в результате коррекции нормализации которая проводится в программе в данном случае это программа Tools, программа для 2 мы поехали мультик глубина 0 глубина минус абсолютно кратко минус 200 метров минус 400 метров вышли из мерзлоты проводящие отложение, минус 600 метров минус 800 метров минус 1000 метров минус 1500 сверху скальные палеозойские породы уже а в центральной части мы находимся в пределах а, изозойского осадочного чехла и вот начинает проявляться вал вот в этой части профиля. Смещаемся ниже по глубине. Два с половиной километра, три километра, четыре километра, шесть километров. И вот на этом уровне хорошо должно быть видно, если есть профильные аномалии. В данном случае их не видно. Вот этот участок может быть небольшой, где есть профильные аномалии и нужно просмотреть здесь нормализацию. И вот эта зона тоже возможно должна иметь продолжение вот здесь. Можно здесь переглаживаем немножко сейчас. Но так в целом все профили хорошо сбиваются, никаких профильных аномалий ярких не видно. 8 километров. 10 Здесь уже мы практически полностью находимся в пределах высокового основания. Небольшая часть, на глубине 10 км осталось проводящих отложений э, осадочного чехла. И вот э, за валом, это собственно сам вал Рассотинский-Балахнинский. 15-20 км. И на этом все. Данные подготовлены. Проведена нормализация, поворот для нижней части разреза вдоль и поперек структур. Мы определили направление структур. И дальше выполняем нормализацию. И в следующей части мы рассмотрим уже результаты. Электрические разрезы. И то, что дает электроразведка. Какие задачи выполняет при изучении разреза в одна таймере. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас в инстаграме, на ютубе. Всего хорошего.